Доброго дня, меня зовут Тамила, и я первый раз сегодня посетила такое мероприятие, как тибетские практики, по знакомству пришла сюда, но очень интересное ощущение. то есть для меня, конечно, такие ощущения не в первый раз, но здесь, как бы, они раскрылись еще больше, для меня очень необычно и приятно ощущать, когда тебя наполняют энергией, то есть как брать ты чувствуешь свои чакры, как протекает энергия, свои болевые зоны, точки то есть вот на большом царительском сеансе я особо ощутила, как у меня мои больные как бы, зажимы защемления, больные места, как они просто кипятком таким вот, по ним прошлось горячей какой-то энергией, какое-то наполнение, расслабление приятное спокойствие когда я конечно сюда шла ощущение было не такое пробки, сюда не успеваю тут опаздываю, тут куча тел забот, хлопот и просто была прострата энергии но сейчас состояние после всех вот этих вот наполнений индивидуального сеанса группового сеанса большого целительства ощущения просто как они нормализовались ощущение наполненности поток группы он куда больше, сильнее, тем более, что это под руководством идет уже опытного врача который уже многолетней практики, которых мне так нахваливала моя знакомая вот и поэтому я не то чтобы не боялся, а с большим удовольствием сюда пришла и я особо хотела именно оказаться на месте пациента и все это ощутить и вот именно на этом большом групповом сеансе я ощутила такой поток энергии которые я ни, до этого не ощущала. То есть мне кажется, некоторые чакры у меня просто прочистились и закрутились с большей энергией и силой. Вот. И за это я очень хочу поблагодарить а, всех принимавших участие в этом врачей, а, других людей, которые в этом участвовали. Вот. Это очень здорово благодарю